Наша компания более 15 лет на рынке. Мы охватываем дороги федерального значения, также городского и местного, работаем во всех направлениях. Кейс мы выбрали из-за его надежности, немаловажна цена и удобство эксплуатации. Это качество дорог, это ровность, соответственно, дальше это лицо компании. Приобрели три машины. Песня. Видеть эти машины, когда они работают одновременно, это вообще изумительно. Очень красиво. Кабина очень просторная. человека, работая порядка 10 часов, в машине он практически не устает. Климат-контроль, прекрасный обзор, очень чувствительная гидравлика. Машинка хорошая, податливая, мягкая, удобная. Я могу переломить раму и вот уже какие-то там проблематичные места обойти. На каких-то других аналогах ту же самую работу, которую я выполняю за 2-3 часа. Мне бы приходилось возиться день при обслуживании данного механизма. Практически все можно сделать в поле. Сделано с умом, продумано. Все доступно, все для людей. Определенные бренды доходят до какого-то уровня и останавливаются. А здесь видно, что каждая мелочь продумана. Не только думают о прибыли, но и о человеке, и о производительности. С детства я мечтал о работе на такой машине, потому что все нравится, все мягко, все удобно. Это уже сравнить какому-то удовольствию. Ну Это верх инженерной мысли, я считаю, что это.